Добрый день, друзья! Сегодня обещанное видео про пигментацию. Скажу сразу, это одна из моих любимых, скажем так, проблем, потому что тогда, когда у тебя есть у самой пигментации, понятно, что ты хочешь максимально в этом разобраться, чтобы помочь в первую очередь себе. И уже когда ты обладаешь теми знаниями, которые у меня есть, хочется поделиться с окружающими. Поэтому могу себя назвать с чистой совестью неплохим экспертом в пигментации. В общем-то, сегодня моё видео, вот прям расскажу какие-то основные моменты, которые, на мой взгляд обязательно нужно знать а мы с вами поговорим в принципе только об одной эпидермальной гиперпигментации которую конечно же мы решаем в кабинете у врача-косметолога каких-то других заболеваниях связанных с соматическими вещами да, гиперпигментации мы с вами говорить не будем потому что это все-таки как правило скажем так область других врачей мы занимаемся вот ровно эпидермальная гиперпигментацию. Почему она, собственно, появляется? Ну, вот могу рассказать про свой опыт, потому что у меня две причины появления пигментации. Первое – это эндокринологическое, скажем так, изменение гормонального статуса во время беременности и лактации. Как правило, вот происходит вот этот вот гормональный скачок, и кожа становится бо более чувствительной к солнышку, и, соответственно, появляются пятна. Надо сказать, что если их грамотно лечить, то они проходят бесследно, то есть в общем-то тут можно добиться достаточно стойкой ремиссии. А, Еще одна пигментация у меня поствоспалительная, то есть э, какой-то воспалительный элемент, он может очень долго не разрешаться, потом пигментироваться. Вот. это, наверное, два вот таких вот э, основных, скажем так, э, основные причины пигментации, с которыми мы сталкиваемся в кабинете у косметолога. И чтобы, в принципе, понять глобально, как работать с такой пигментацией, нужно понимать сам процесс. Вот мне очень часто задают вопрос, вот подождите, я пролечила, то есть я убрала пигментацию, весна, она появилась заново. Что произошло, как вообще это получилось? Я же вроде бы пролечилась. А, опять же, да, вот я сейчас расскажу механизм, как это происходит, то есть процесс образования пигмента меланины. Вы сами поймете, почему. Не всегда мы достигаем тех результатов, которые хотели бы. Итак, клетка, которая продуцирует меланин, меланоцит, она находится в дерме. И там, в ней, в этой клетке, из аминокислоты тирозина при присутствии, то есть при работе тирозиназы происходит превращение в меланин. Это пигмент. Он упаковывается в такие вот везикулы. И меланоцит, он связан такими дендритами, такими отростками с кератиноцитами, уже клетками эпидермиса. И один меланоцит, если мне не изменяет память, связан с 20 кератиноцитами. И вот, вот этот вот пигмент в меланосомах, он, собственно, попадает в эпидермис потихонечку и получается вот такой вот загар. В принципе понятно, что одна уже, да, из один из вариантов лечения гиперпигментации, когда мы должны отшелушить, убрать вот этот вот поверхностный слой клеток, да, с пигментом. Опять же, да, убрали, вроде бы кожа осветлилась, но если мы никаким образом не повоздействовали на меланоцит, не повоздействовали на вот этот вот его переход в меланосомах, то понятно, что Конечно же, пигментация у нас сохранится, и она может даже вообще до конца не уйти. А может при первых лучках солнышка появиться заново. Поэтому, конечно же, мы применяем помимо отрушения другие компоненты и а, составы другие вещества. Поэтому сегодня мы это тоже с вами проговорим. Опять же, про лету и то подход к лечению к пигментации он будет очень вообще диаметрально скажем так противоположным если летом наша <связывающие> это а, Тут много вариантов опять же да поиски оптимального солнцезащитного следа, они ну, скажем так, никогда нельзя какой-то один препарат сказать, вот берите этот, и будет вам счастье. Ну, во-первых, существует несколько вариантов фильтров. Бывают химические, бывают физические. Принципиальная между ними разница в том, что физические фильтры, они считаются достаточно безопасными. Их всего там два. Диоксид цинка и оксид титана. правильно видите цинк и титан в составе солнцезащитного фильтра значит это вот у вас есть а, физические фильтры они с одной стороны безопасны для кожи то есть они же не взаимодействуют с кожей они отражают лучи и вот например в детской косметике только они собственно и показаны только их можно использовать если говорить о химических фильтрах но ну, у них есть минус у физических фильтров то есть вы потерли чуть-чуть нужно сказать что его там физически сняли Вот, если мы говорим про химические фильтры они уже защищают кожу понадежнее то есть они проникают сквозь роговой барьер и уже в самой дерме скажем так преобразуют вот эту вот энергию ультрафиолю а но есть минус, так как они могут вызывать аллергическую реакцию или так как они могут, вот этот вот тепловая вот эта энергия она может стимулировать деятельность сальных желез и, соответственно, как бы провоцировать высыпание. Поэтому, как правило, все э, хорошие компании они комбинируют, используют и химические, и физические фильтры. Опять же, да, очень большое количество фильтров, и под каждого пациента мы подбираем свой. У меня на самом деле три. Я выбрала для себя вот, три варианта. Первый это вот этот вот физический фильтр SkinCeuticals, я его очень люблю, и наверное любви добавляет тот факт, что SkinCeuticals ушли с рынка, всегда то, что недоступно, мне это кажется, как-то больше нравится. В общем, он легкий, это физический фильтр, если есть возможность купить где-то в каких-то других странах, мне кажется, что можно попробовать. Он действительно, единственный может быть минус, недостаток, он жидкий, я сейчас вам покажу. Но э, мне как раз нравится, что он жидкий, что он достаточно хорошо распределяется. Вот. Опять же, минус в том, что это физический фильтр, он не особо надежен, поэтому я его использую обычно в городе мне вообще нравится spf с тоном потому что ну как бы условно два в одном то есть ты получаешь как бровно бы, ровно красивый цвет и при этом защищаешь кожу второй более скажем так плотный тут уже у нас есть химический точный фильм он он, он по моему комбинированный если я не ошибаюсь это сиси крем от Dermahil. он будет поплотнее он прям вот такая замазка я бы сказала достаточно плотный отлично подходит для сухой кожи для жирной может быть действительно плотноват оттенок у него не желтый не теплый скорее немножечко в серый оттенок и что называется самый легкий из последних это хелика хелики от Cantabria lab у них вообще огромнейшая линейка там можно на любой вкус цвет найти spf подходящий но опять же да Смотрите, я уверена в одном, что подбирать подходящий СПФ все-таки должен доктор, учитывая особенности вашей кожи, специфику вашего образа жизни и так далее. То есть тут как бы нужно учитывать многие факторы, чтобы посоветовать нужно. Возвращаясь к этому, СПФ, он самый-самый легкий, самый-самый флюидный. Он практически невесомый на коже. Ну и надо сказать, что из всех этих SPF он будет минимально э, закрашивать какие-то несовершенства кожи. То есть он прям легкий, флюидный. И есть очень приятный бонус. Он очень приятно пахнет. Это, кстати говоря, тоже прикольно. Так, значит, что еще важного хотела бы я сказать. Многие мои девушки, мои пациентки... Говорят, какой бы мне подобрать СПФ, чтобы я могла загорать. И ответ тут никакой. Друзья мои, если у вас есть пигментация, то в принципе о загаре вы думать не можете никак. От слова совсем. Мало того, выработка меланина это системный процесс. То есть если вы загораете рукой, ногой, плечом, любыми участками тела, то все равно вырабатывается меланин, и вы все равно получите ненужный ваш пигмент, станете, как я говорю, леопардиком. Хотя вы вроде бы защищали максимально лицо, чуть ли не соткой. Я очень люблю, у меня вот дома ровно такой вот препарат. Это сисдерма, это э, спрей. Очень удобен именно для тела. То есть он просто берете, пшикаете. Он еще, видите, если заметьте, дает такое легкое-легкое свечение. В принципе, на теле это тоже симпатично смотрится летом. Руки, открытые, все участки тела. Пожалуйста, очень экономичный, хватит вам его прямо надолго-надолго. Так, если все-таки, невзираем на все наши, да, еще антиоксиданты, значит, антиоксиданты очень важно применять летом, почему? Потому что как раз антиоксиданты помогают нам бороться с... Ну, скажем так, негативным воздействием солнца, чтобы, в принципе, профилактировать пигментацию. Наверное, и самых таких известных витамин Е, ресфератрол и витамин С. По поводу витамина С сразу же вот как бы придется рассказать достаточно большой блок, потому что про витамин С много разной информации, что витамин С не нужно применять летом, что наоборот витамин С нужно применять летом, знаете, как всегда, правда по середине. Давным-давно, ну, то есть буквально 30 лет назад витамин С был изобретен в форме аскорбиновой кислоты. И вот аскорбиновая кислота, она достаточно, она может обладать раздражающим действием, то есть она кислая. И когда вы наносите ее, используете летом, то, конечно же, кожа становится более чувствительной, в том числе к солнышку. Плюс она нестабильна, она на солнышке максимально быстро распадается, поэтому, в принципе, как бы вот при всей моей любви к докторам, которые все это изобрели, они, конечно, большие молодцы, но сейчас уже использовать аскорбиновую кислоту на мой взгляд прошлый век, потому что есть стабилизированные формы витамина С. Они, правда, намного Лучше, то есть с ними уже препараты абсолютно паш нейтральные, их нужно немного, потому что они стабильны. И плюс есть специальные формы, которые могут бороться, в принципе, с пигментацией. Моя одна из любимых, это сыворотка с витамином С. А, вот оптима, естественно. Значит, здесь у нас аскорбил тетраизопальмитат. Это форма витамина С, которая в том числе признана в корее отбеливающий то есть она еще нам помогает в принципе не могу сказать отбелить уже какие-то такие пятна на профилактировать профилактировать пигментацию с этой сывороткой можно поэтому давайте запомним что называется подведем небольшой итог а, обязательно всех участков тела каждый раз мы обновляем spf 2-3 часа. Ну, желательно хорошо, 3-4 часа. Каждый мы обновляем. Берите все-таки, на мой взгляд, spf 50. Потому что когда э, компании, но ну, опять же, да, если вы смотрите это видео, значит, у вас все-таки есть, э, скажем так, склонность к пигментации или пигментации. Поэтому в вашем случае абсолютно точно 50. А почему не 30? что мы не используем э, достаточным слоем то есть когда компания косметическая доказывает свой СПФ, она делает э, клинические тесты и тесты делают толстым слоем крем каким же, как правило мы как правило мы не используем поэтому рекомендация использовать 50 хотя бы понимаю, что более-менее да, будет защита полноценна, потому что иногда 30 при тонком нанесении недостаточно. Если вдруг так произошло и образовалась пигментация, и хочется прям с ней поработать, что мы можем делать? Какие-то есть, естественно, безопасные компоненты, которые, в принципе, могут отбеливать. Один из самых, наверное, сейчас популярных компонентов – это трониксамовая кислота. Вообще в книгах по, Извините. В книгах по косметологии далеко не все вообще она в принципе, присутствует, потому что это достаточно новый компонент. Но надо сказать, что себя он уже классно зарекомендовал. Я нашла трониксамовую кислоту. Есть вот такой вот маленький у Cell Fusion. Есть еще полноразмерный а крем. Почему трониксамовая кислота хорошо? Она, во-первых, конечно же, ингибирует синтез тирозиназы и плюс самого кислота хорошо работает с сосудами. То есть пигментация и сосудистые изменения, сосудистые нарушения, они, как правило, идут вместе. Поэтому здесь удобно, что мы, в общем, с одним препаратом можем хорошо поработать. Не могу сказать, опять же, да, что будет какое-то такое явное изменение пигментации. Но летом надо сказать, что мы не можем как-то использовать какие-то препараты, которые мощные отбеливающие. То есть наша задача чуть-чуть чуть-чуть стереть, да, как там немножечко подстереть пигментацию. Поэтому в этом плане, еще раз повторюсь, стерниксамовая кислота. Она есть еще в одном препарате, хорошо про него расскажу чуть позже. Опять же, если говорить про процедуры, то <как> процедуры с отшелушиванием, травматичным действием на кожу мы не используем. Есть прекрасная, на мой взгляд, процедура, опять же, UCLFUSION. Она так и называется, процедура сияния, осветления кожи. И там используется страник самого кислота. Действительно очень классная, красивая, приятная процедура, абсолютно летняя, когда мы можем поработать с пигментацией. А, Азолейновая кислота. Это один из любимых у меня на самом деле компонентов. Я скажу честно, я сейчас использую свой собственный производство, собственного крема с азолейновой кислотой. Там еще находится неацинамид. Неацинамид тоже один из безопасных отбеливающих компонентов. И когда я пользуюсь этим препаратом, в принципе, с учетом того, что я максимально склонна к пигментации, я остаюсь вот такая, в принципе, ровненькая, какой вы меня сейчас наблюдаете. Когда он планируется, я понимаю, что все уже тоже на низком старте, там действительно будет потрясающий классный эффект. Там еще же есть момент, что азолаиновая кислота, она противовоспалительным действием обладает, и она может работать и как антиакне, и против розации. То есть это такой достаточно универсальный классный крем плюс нет, цинамид плюс другие компоненты которые будут снижать вот эту воспалительную реакцию кожи, то есть с этим кремом кожа такая белая, чистая красивая, поры сужены ну, то есть как бы такое, знаете, волшебство и при этом нету никаких историй, связанных с ретинолом с раздражением и так далее, хотя э -э, вообще азолейновая кислота при нанесении она может вызывать жжение, учтите этот момент а, пока нету нашего крема, я надеюсь он появится у нас в сентябре, потому что мы ждем упаковку, может быть раньше а, Сиздерма, у Сиздермы очень неплохие на самом деле препараты, в плане вот а, линии Азелик, Азолак, а, значит тут у нас идет гель-крем и в составе гель-крема есть еще трониксамовая кислота, то есть тут он как бы идет двойной, да. а, Что еще из интересных компонентов можно посмотреть? Значит, есть такой э, такой компонент бумажная шелковица или просто экстракт шелковицы. Он тоже обладает отбеливающим средством а, плюс арбутин или экстракт толокнянки. Он есть у многих препаратов. Например, вот здесь вот он содержится. Uh, тоже достаточно безопасно, опять же, не стоит, еще раз повторюсь, ожидать от них какого-то прям максимального решения проблемы. Но uh, мой, например, скажем так, опыт показывает, что если у вас уже есть стойкая гиперпигментация, то одни оксиданты и СПФ вам уже, друзья мои, не помогут. Вам все равно нужно тут добавлять в уход препараты или строниксамовые, или сазелоиновые кислоты, или какой-то комплексный препарат, содержащий то и другое. Поэтому здесь, конечно, еще раз, да, я даете рекомендации как понимание как общую конву но только в тандеме с грамотным косметологом вы действительно сможете добиться правильных короче хороших эффектов это важно просто так по поводу процедур еще раз, да, расскажу, что мы можем делать какие-то совершенно легкие поверхностные пилинги, например, миндальный. Миндальная кислота, очень хорошо обладает противовоспалительным и таким тоже а, против пигментации действием. И вот Cell Fusion одна из прекраснейших процедур, которая, на мой взгляд, классно работает на летом. Что же, друзья мои, зимой? А зимой, конечно же, у нас все э, гораздо интереснее. Значит, Зимой мы уже можем использовать, скажем так, э, компоненты, которые будут обладать таким еще отшелушивающим свойством. То есть нам нужно убрать вот этот вот пигментированный кератит. Здесь тоже вариантов очень много. Одно из, наверное, любимых компонентов – это коевая кислота. Она, э, помимо того, что она работает действительно с пигментацией, но она еще... Эту кожу именно такой вы кислоту я не очень люблю в применении летом, потому что все-таки она, во-первых, может дать раздражение, есть у нее такой момент. плюс, а, но ну, опять же, шелушиваем кожа становится более чувствительна, а летом нам наоборот нужно ее максимально защитить чтобы минимально, скажем так. дал. А, неплохая история вот такой. вот тут у нас ампулы пигментирующие усис дерма в серии еще э, резорцин тоже природного происхождения э, ну, такой достаточно серьезный комплекс э, в принципе пишут шок 3 уже тоже из названия понятно что эти ампулы будут э, работать мощно скажем так арбутина арбутин, и э, э, Арбутин, в принципе, тоже можно использовать и в комнатной терапии уже зимой. Прекрасно записывается. А ретинол, друзья мои, он помимо того, что он ингибирует тирозиназу, он еще вот этот вот транспорт меланосом затрудняет. Поэтому он неплохо работает именно в такой как бы противопигментирующем эффекте плюс у ретинола еще есть момент отшелушивания клеток поэтому в принципе на ретиноле тоже можно строить лечение гиперпигментации опять же если мы строим это на ретиноле то мы с очень таким э, трепетом то есть тут только очень грамотный доктор вам может назначить еще например какие-то кислоты потому что э, в любую программу лечения пигментации должны входить в кислоты, например, вот такой вот препарат, это у э, Ренофас крем Ренюпил э, 10, есть еще двадцаточка. естественно, они посильнее, а, то есть я хочу сказать, что если мы составляем э, протокол введения с ретинолом, конечно же, с кислотами надо быть осторожнее. Дермалайт, это у Холилента такой крем, тут у нас а, и, по-моему, арбутин, и кислота, то есть его, в общем-то, я чаще все равно э, рекомендую на зиму, или, опять же, да, все зависит от кожи, э, даже если касаемо процедур. Мы тоже можем проводить какие-то процедуры, например, N22, вот эту вот зимнюю процедуру лечения пигментации, если у пациента никакой другой возможности нет. Но мы должны четко понимать, объяснить риски. То есть, если мы убираем пигмент, у человека находится на солнышке, то может быть поствоспалительная пигментация, с которой нам будет вообще практически невозможно справиться. Поэтому все же я за то, чтобы все травмирующие какие-то истории, пилинги, IPL-терапии мы оставляли на зиму. Смотрите, если мы, опять же, говорим о процедурах, а, то, естественно, IPL-терапия у нас, например, в клинике М22 одно из вариантов выбора лечения пигментации. Опять же, по той причине, что у нас... А, у нас э, пигментация и сосудистая сетка, как правило, вот, повреждаются, то есть меланоцид и сосуды, они повреждаются, как правило, вместе. Поэтому этот аппарат, это лечение, оно помогает поработать и по направлению сосудов, и по направлению пигментации. Если у нас, например, одной из проблем существует, нам хочется поработать с возрастом, но с возрастными изменениями, если у нас такой ярко выраженный гиперкератоз, личным решением проблем будут пилинги Милайн. Эм, расскажу еще чуть позже про то, что важно, именно какое именно назначение препаратов, почему определенные препараты нужны при лечении, ну, то есть когда мы делаем травмирующие процедуры, эм, что еще хотел сказать про самый, наверное, известный препарат для отбеливания. Это, конечно же, наш любимый гидрохинон. Он запрещен в России, но разрешен в некоторых странах, по-моему, в Америке он тоже разрешен, если я не ошибаюсь. Дело в том, что, конечно же, гидрохинон, вот мое личное мнение, что его нужно было бы оставить, но его нужно было бы оставить для рецептурной, то есть когда врач пишет, назначение создается рецепт и тогда уже с этим рецептом пациент идет потому что врач ему объяснил как этим препаратом пользоваться почему он очень э, известный очень сильный отбеливающий то есть, есть те пятна которые в принципе ничем кроме гидрохинона не отбелить но у него есть момент цитотоксичности то есть он может при длительном применении при, там, приводить в том числе для атрофии кожи то есть это в общем то такой ну агрессор для кожи Поэтому, да, есть у него такие вот особенности, но, опять же, я при грамотном назначении, я считаю, что это очень хорошее работающее средство, а я считаю, что, опять же, любое лекарство при неграмотном применении может быть ядом, понимаете, да? Поэтому вот тут вот как бы двойственная у меня ситуация, с одной стороны препарат хороший работающий, с другой стороны в России его нет и легально, скажем так, мы с ним работать не можем. Так, что еще важного было, важно сказать? Смотрите, когда мы, в принципе, занимаемся лечением пигментации, нужно учитывать те препараты, которые наш пациент принимает. То есть, когда к нам приходит на консультацию пациент, мы всегда спрашиваем, что вы принимаете, потому что очень часто бывают препараты, которые обладают фотосенсибилизацией. Антибиотики, какие-то антиоксиданты типа бета каротин То есть, это, естественно, мы отменяем на летом. Ну, если есть конечно показания врачебные, да все все все в разуме Но те же самые там бета-каротины можно отменить а, когда мы и, и назначаем специальные а, континку 10 а, мы можем назначить витамин е то есть антиоксиданты чтобы в принципе наша внутренняя антиоксидантная система она тоже боролась с вредным солнечным излучением когда мы используем то есть когда мы находимся на лечении то есть когда мы лечим гиперпигментацию вот тут вот очень интересный момент мы как раз должны избегать применения антиоксидантов почему да ровно потому что э, препараты которые м, работают на подмельник по типу свободно ну скажем вот ну, условно токсичных да? <laughs> да не совсем правильное слово ну в общем как бы разрушающих меланоцид какие-то реакции да и когда мы включаем антиоксиданты эти все реакции они не так то есть учитывать: а, что еще важно вам смотрите любой кожный стресс то есть когда мы делаем серьезные э, процедуры у нас в любой практически хорошей клинике есть IPL-терапия и специальные пилинги отбеливающие, но это все равно так или иначе нужно понимать, что это достаточно сильный стресс для кожи. И тогда, когда наша кожа испытывает стресс, то может пойти, скажем так, процесс репарации, вообще выделение определенных гормонов. То есть, естественно, как я говорила, кожа, нервная система – это вообще и братья близнецы или сестры как угодно потому что скорее сестры потому что они раз все это этот процесс может выработать мелано меланостимулирующий гормон аденотиреотропный гормон для нас чтобы не выработался мелано стимулирующий гормон что для этого нужно делать Доказали, что если определенный pH в дерме, то есть, грубо говоря, там 7,7. Чем ниже PH в дерме, тем быстрее всего вероятнее, что реакция репарации не пойдет по пути формирования меланостимулирующих гормонов. Что нам это, как бы в практике дает. Чтобы целом как бы не получить пост-воспалительную пигментацию, которую очень часто боятся получить врачи, нужно условно закислять, использовать достаточно кислые продукты в домашнем уходе. Тут вам уже на самом деле без косметолога точно не обойтись, потому что важно учитывать ваш продукты, учитывать ваш уход, вашу кожу и так далее. То есть мы когда делаем э, процедуру мы не навязываем вам про как бы покупку косметики, мы рекомендуем ту косметику с которой мы гораздо больше уверены в результате. Итак что я хочу еще раз да вот скажем так подчеркнуть э, э, пигментация это процесс э, как бы нужно абсолютно точно менять образ мыслей даже я бы сказала то есть нужно четко понимать что? Во-первых, обязательно защищаться. То есть просто выйти, позагорать, ну просто нужно про это забыть. Лежим где-нибудь в тенечке, обмазанные с ног до головы СПФ. А не делайте никогда процедуры какие-то травмирующем лечении пигментации, если у вас какой-то серьезный стресс. То есть на стрессе вы можете, наоборот, получить гиперпигментацию поствоспалительную. Это тоже важно, и эти моменты, ну, как бы, доктор может просто упустить, но вы должны про это знать. То есть, прям, когда вы находитесь в сильном эмоциональном стрессе, не стоит заниматься удалением пигментации. А, так... Что еще? После курса, после того, как вы, в принципе, удалили пигментацию, обязательно используйте восстанавливать, То есть кожу нужно восстановить. Здесь у нас, конечно, будет прекрасно работать церамиды, мои любимые. Препаратов с церамидами очень много, опять же, всегда подберет доктор грамотный специалист, те препараты, которые будут максимально. Потому что здесь, при всем моем желании, мы никогда не найдем какого-то такого, знаете, правила, правильного алгоритма и так далее. Все будет очень индивидуально.